у меня никак не получается начать взаимодействие с рунами. Я чувствую их силу, но войти во взаимодействие разным, по разным причинам не получается. Старое общение более понятно. Почему так, руна не моя система или не время или мешает что-то. Вот коллеги, это вот вопрос как раз к ответу, который я дала а, незадолго до этого. Тара, работает на древе сефирот, это очень понятный и существующий сейчас движок. Именно поэтому таро гадание так популярно. Таро гадания более точны, описывают существующую реальность. Но с помощью таро гадания и вообще с помощью тара очень трудно без посвящения, например, изменить какую-то ситуацию. Здесь нужно знать комбинации. А эти комбинации, это как раз и есть тайны за семью печатями, их еще не сразу раскроют. Тогда как руны, изменяют эту реальность совершенно легко и запросто, но работают не, не во всех руках. Если сознание в большей степени закреплено на древе сифирот то руны работать не будут, им просто не хватит энергии. Чтобы работали руны, надо вынимать свое сознание из древа Сефирот, а это значит, что надо отвязываться от какой-то от какой эгрегориальной системы, которая питается с этого древа. Какие эгрегориальные питаются, системы питаются с этого древа, прежде всего. Нижние три аркана, которые тянутся от Малькут наверх, это аркан 21, 22 и 19, если читать слева направо. Это соответственно три авраамические религии, христианство, иудаизм и мусульманство. Какая-то одна обязательно крепит канал и сознание к себе. Именно поэтому это три религии арабские потому что они крепят абсолютно точно. А религия вообще состоит из шести каналов, там есть еще три канала, которые не рабские, но они здесь как бы не показаны, они здесь не представлены, хотя присутствуют, просто незримо. А вот эти три очень явные и человека, как правило, обычное человеческое сознание крепят именно на этих трех каналах. А вот эти три канала, они как раз и не дают человеку, закрепляют его жестко и не дают ему возможности вырваться с этого движка, по крайней мере, хотя бы частично пересесть на, на какое-либо другое. Пока человек является рабом-адептом одной из трех авраамических религий, свободы ему не видать, потому что там сам принцип свободы не прописан. Вот эти три аркана, они как раз именно сейчас, то о чем я говорила сегодня, в ролике, который размещен на ютубе на тему Самайна, то, о чем я сегодня говорила как раз а, в этом ролике, что отходит каналы, это отходят вот эти три аркана 21, 22 и 19. 21 и 22 как первые ступени от космического корабля отошли в первую очередь, остался последний 19 мусульманский. Именно поэтому мусульманство сейчас набирает максимальную силу, именно поэтому и христианство, и иудаизм сейчас рванули в сторону именно этого канала, да, договариваясь с арабами, договариваясь с муслимами, договариваясь как угодно. Но никакой из этих каналов не существует сам по себе, у него всегда есть оборотная сторона. И на 19 аркане оборотная сторона это коммунизм-социализм. Именно поэтому сейчас именно коммунистическо-социалистические идеи вспыхнули, вот в частности в Америке, с такой активной силой, потому что они единственные могут вступить как бы противовес мусульманству. И сейчас битва идет. Фактически, кто останется последние, последние вот эти вот годы, да, которых нам осталось буквально там 100, 100 с небольшим, вот, добивать, добивать остатки э воздействия и взаимодействия с этим движком. То есть фактически, кто останется у власти един, единоличным правителем, хотя бы на этот период времени, который, времени которому еще разрешено существование этого древа Хотя первые две ступени уже отвалились. Соответственно, вот этот вот последний канал, он последний, который держит вот эту вот всю надстройку. Если вы иллюзорно не снимете с себя этот рабский ошейник и маску, то вы свободны их уже нет, остались только иллюзии, фантом. Просто увидьте это, увидите это. Соответственно, возвращаясь к вопросу о рунам, чем больше вы сейчас будете практиковать, например, те же самые руны, изучать старые культуры, язычество, науку, то есть уходить от всего, что имеет отношение к авраамизму тем в большей степени из вашего сознания также по аналогии будут отщелкиваться эти каналы, потому что пока они держатся, если есть в вашем сознании, то исключительно фантомно. Исключение составляют мусульмане, их пока держат на крепком кукане и не отпустят. Но они не будут отпускаться до последнего, потому что мусульманский канал, последний канал а, авраамических систем изначально создавался как чистильщики, они должны прибрать за всеми остальными после того, как весь проект будет сворачиваться, а на это у них еще есть время. Именно поэтому они сейчас активны и злобны, потому что практически нет у них конкуренции, ибо коммунизм-социализм они как конкуренцию не воспринимают, обычные адепты, высшие иерархии безусловно воспринимают. Поэтому а, смотрите на эту ситуацию, как на агонию системы и поймите, что если вы в этой агонии согласитесь участвовать, то агония это, Будет пролонгирована на ваше тело и сознание. Отключайтесь, если вы не раб, вы не обязаны своей жизнью платить за существование этой системы, продлевая ей жизнь. Только для этого вы должны договориться с самим собой, отдаете ли вы им кусочек своей свободы взамен на безопасность.